Здравствуйте, меня зовут Елена, и вы на моем канале о вязании. Сегодня я хочу вам рассказать и показать наверное мой самый любимый мотив четырехугольный. Вот такой, из которого я вяжу наволочки на подушке, также вяжу на стульчики, накидки на табуреточки на кухню и ввязываю вот использую для этого всякие разные остаточки. Так как я вяжу много на заказ, и у меня остаются, вот видите сколько, очень много разных цветов, разные фактуры и совсем малюсенькие клубочки. Вот видите, тут всего он один остался. Вот такого цвета вот. Два всего получилось. Такого цвета два. Такой вот всего один. И пряжа всякая разная. Поэтому вот, то есть количество... Здесь петелек и столбиков одинаковые, а размеры вот они разные получать. Этот вот такой вот, большой получился. Всякая разная пряжа. Так, покажу вам, не знаю, будет вам видно или нет. Вот у меня связана такая подушка тоже из остатков. Вот, с одной стороны вот такие цвета, с другой вот такие цвета. Хотела связать всю вот такую коричнево-бежевую гамму, но у меня не хватило. Пришлось добавить еще желтенькую, разбавить. Ну, ничего, тоже смотрится хорошо. Так, мы ее уберем. Вязать можно с любых ниточек, какие у вас там остаточки есть. Так, я вам буду показывать на вот такой ниточке, чтобы она потолще, ее удобно, ее видно хорошо в мастер-классе. Для этого я буду использовать крючок номер три. Вы подбираете, если вяжете из другой пряжи, вы подбираете крючочек под свою пряжу. Вот, допустим, вот эта тоненькая совсем пряжа, здесь можно полтора-два даже взять, чтобы поплотнее они больше, чтобы они не растягивались, чтобы были поплотнее. И вот я потом их, допустим, остались вот у меня, хватило на, у меня на три здесь всего мотивчика, я их откладываю, здесь вот у меня на два, я вам уже показывала. Здесь у меня остаточек был побольше, у меня вот сколько мотивов много получилось. И вот я их складываю в пакетик, а потом, когда их много наберется, я уже... Ну, вот эти мотивы разноцветные я буду сшивать ниточкой. Потому что если их связывать крючком, какой-то ниткой, такого же, допустим, это, толщины пряжей, то их будет видно соединение. Здесь я буду сшивать обычной простой ниточкой. Буду в цвет подбирать ниточку и буду сшивать. Может быть, подберу какую-то прозрачную, чтобы видно сильно не было. Можно вот из такой пряжи вязать, вот это у меня тоже, вот это кавказская пряжа, вот остатки остались, я вязала, наверное, сапожки или носочки, вот мне нравится с, с нее вязать, и вот у меня остались, вот пока все, что у меня получилось, вот здесь у меня 4 мотивчика, вот здесь 3 мотивчика, Мы их откладываем, так, не будем... Начнем вязать мотив. Делаем, придерживаем ниточку, кончик ниточки. Делаем кольящую петлю. Я обматываю вокруг пальчика один раз, можно два, но тогда тяжелее стянуть серединку нашу. Под ниточку завожу крючочек и вытаскиваю петельку. Вяжем 3 петли воздушных подъема. Далее вяжем Три столбика с одним накидом. Вот смотрите. Считая вот это наши петли подъема, мы его считаем за столбик. И у нас получается, мы связали с вами 4 столбика с одним накидом. У нас в первом ряду четыре группы по 4 столбика с одним накидом. И между ними 2 воздушные петли вот так лучше видно так, 4 столбика мы связали сделаем делаем 2 воздушные петли опять вяжем 4 столбика с одним накидом все в столбики вяжем в скользящую нашу петельку 4 столбика, 2 воздушные. Опять 4 столбика с одним накидом. 2 воздушные. Таких групп столбиков нам нужно связать 4. Потому что у нас четырехугольный мотив, поэтому у нас должно быть 4 стороны, 4 угла. Вязали мы все четыре группы. Вяжем опять две воздушные, немножко вытягиваем ниточку. Нам сейчас нужно затянуть серединку. Аккуратненько тянем за нашу ниточку и вот стягиваем вот так. Потом в процессе вязания вы сами уже поймете и отрегулируете, как вам. Лучше делать дырочку побольше. Вот, допустим, смотрите, здесь прямо очень большая дырочка получилась. Так, где у нас? Вот здесь вот дырочка поменьше. Где-то вообще почти дырочки не видно. Но здесь вот ниточка толстенькая, поэтому здесь тоже видно дырочки. Все, мы ниточку затянули сильно не тянем, потому что ниточка может там порваться и нам придется вязание наше начинать сначала сделали мы две воздушные петли находим в наших воздушных петлях подъема самую верхнюю вводим в нее крючок ниточка наша вот здесь мы ее сейчас закрепим чтобы она у нас хвостиков не торчала и не распускалась там ничего захватываем рабочую нить и вяжем соединительный столбик ниточку мы сейчас будем прятать опять делаем 3 воздушных петли подъема так вот вам сейчас покажу вот первый ряд мы связали вот этот вот делаем 3 воздушных петли подъема и будем вязать дальше в каждый наш столбик по столбику в каждый столбик предыдущего ряда по столбику с одним накидом а в арочку из двух воздушных петель мы будем вязать 2 столбика с накидом 2 воздушные 2 столбика с накидом давайте начнем вязать вот у нас здесь сейчас три столбика с накидом предыдущего ряда в каждую в каждый столбик мы вяжем по столбику с накидом дошли до отверстия арочки из двух воздушных петель. Сюда мы вяжем два столбика с накидом, 2 воздушные петли. И опять в эту же дырочку два столбика с одним накидом. Вот у нас получился вот такой уголочек. Далее у нас в предыдущем ряду 4 столбика и мы в каждый вяжем по столбику с накидом. Связали 4 столбика и подошли к нашей дырочке, карочке из двух воздушных петель. Сюда вяжем. Два столбика с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом, так 2 воздушные и вторая группа из двух столбиков. Это все мы вяжем в одну дырочку, так, разъяснились немножко ниточки, дальше опять 4 столбика с накидом. Доходим до нашей арочки, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом, далее 4 столбика с одним накидом. доходим до нашей последней вот арочки опять два столбика с одним накидом 2 воздушные и два столбика так, с одним накидом ряд наш закончился и нам нужно сейчас найти в наших петлях подъема воздушных самую верхнюю петельку Вводим в нее крючочек, вытаскиваем ниточку и вяжем соединительный столбик. Вот у нас получился наш второй ряд. Вот посмотрите, что получилось. Так, покажу. Вот, вот этот вот наш второй ряд. Таких рядов можно связать... Вот мне очень нравится, когда 4 ряда можно связать больше, можно меньше. Но вот оптимально, вот мне больше нравится. И здесь вот у меня... Хоть мотив и большой, так, поярче сейчас вам покажу. Мотив большой, но у меня здесь также 4 ряда. Здесь просто ниточка потолще. Вот они, также 4 ряда. Размер у всех одинаков за счет только того, что разные ниточки. Вот, видите, разница. Эти мотивы уже будут, ну, можно, в принципе, но сложно соединить в одно допустим изделие так же как взять вот этот мотив и вот этот количество петель одинаковое столбиков а размер разный так продолжаем вязать дальше у нас третий ряд опять три петли воздушных подъема это у нас считается за один столбик с накидом далее мы вяжем 1 2 3 4 5 у нас столбиков предыдущего ряда в каждый вяжем столбик с накидом вяжем 5 столбиков с накидом 1 2 3 4 и 5 так ниточки быстро уходят то что толстенькие Дошли до арочки из 2 воздушных петель и вяжем, как в предыдущем ряду, 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. 2 воздушные, 2 столбика с накидом. Это мы все связали с вами в арочку из 2 воздушных петель. У нас получился уголочек. Далее у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 у нас с вами столбиков предыдущего ряда. Значит, мы над каждым вяжем столбик и вяжем 8 столбиков с одним накидом. 8 столбиков, подошли к нашему уголочку, как в предыдущем вяжем. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом. 2 столбика. Связали 2 столбика с одним накидом, далее 8 столбиков с накидом. уже ошибиться у нас в подсчете столбиков сложно просто вяжем в каждую вершинку предыдущего столбика дошли до угла вяжем два столбика с накидом 2 воздушные два столбика далее 8 столбиков Накидом это наша сторона квадратика. Получается. Так. Дошли мы с вами до четвертого угла. Здесь также вяжем. Два столбика с одним накидом. 2 воздушные. Два столбика с одним накидом. И до начала ряда, вот здесь посмотрите, обратите внимание, у нас осталось от предыдущего еще два столбика с накидом. В каждый мы вяжем по столбику. И вот видите, у нас соединилось, в принципе ничего дальше не видно мы тут в начале ряда ряда вязали с вами помните петли подъема и 5 столбиков вот наши недостающие еще два опять находим самую верхнюю петлю из столбик из воздушных петель вводим в нее крючок вяжем соединительный столбик мы с вами связали 3 ряда Четвертый, ну, вот пятый. Я вяжу 4, вы можете и 5, и 6 связать, чтобы ваш квадрат был еще больше. вяжутся аналогично. Все повторяется также как мы повторяли второй и третий ряд. То есть вяжем 3 петли подъема. Все столбики до арочки мы провязываем столбики с накидом в предыдущие вот наши столбики предыдущего ряда. У нас с каждым рядом со стороны увеличивается на 4 столбика, потому что у нас прибавляется вот с этой стороны 2 столбика и с этой стороны 2 столбика. Было у нас 8, значит сейчас у нас получится 12 столбиков. Но здесь вот в это в начале ряда у нас не 12, потому что наши 4 столбика еще вот здесь останутся. Мы же начинаем вот здесь. Дошли до арочки, опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. Очень простой, очень легкий, быстрый и при этом эффектный квадратный мотив. Его очень удобно потом, я вам уже в начале видео говорила, потом соединять и делать с него полотно. Мне он очень нравится. Во-первых, можно все остаточки, вот я вам показала, сколько у меня уже навязано. Но пока как бы на готовую вещь, там ни на подушку, ни на что не, на, не хватает. Поэтому как только опять появятся остаточки, я их опять сделаю вот такие мотивы. И как только у меня наберется необходимое количество, я их опять сделаю. Мы делаем подушки и в машину у меня так связаны подушки. И ездим мы с мужем часто на природу, на рыбалку. Они там, эти подушки, тоже очень удобно. Во-первых, их не жалко. Если вы свяжете, купите дорогу какую-то пряжу, вам будет жалко. И они будут у вас красивые лежать на диване. А вот из остаточков, в принципе, и на природу не жалко с собой взять. И в машине они будут лежать и очень удобно и практично. Во-первых, вся эта вот пряжа, особенно вот эта дешевая пряжа, она легко стирается, никаких с ней в принципе хлопот. Яркая, красивая пряжа. Мы продолжаем с вами вязать мотив. Вяжем в каждый столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом. Очень простой. Еще раз повторюсь. И очень мой любимый мотив. Не надо заморачиваться, можно, знать в любое свободное время сесть, посмотреть какую-то интересную передачу, взять все клубочки с остаточками и перевязать вот в такие мотивы. Дошли опять мы с вами до уголочка. Вяжем сюда 2 столбика с накидом, 2 воздушные, 2 столбика с накидом. Потом я просто их по размеру подбираю, и уже из них составляю уже тогда полотно. Сейчас еще вам покажу, как можно соединить эти мотивы. Я не очень люблю шить. Ну вот как-то не сложилось у меня. Я больше люблю связывать все это крючком. Во-первых, это намного, особенно как для подушек и для накидок на... Допустим, табуретки, оно еще у как это как каркас у нас получается. Когда мы связываем, вяжем крючком эти мотивы. Они у нас еще получаются, как каркас такой получается. У нас потом она никуда не разъезжается, ничего там у нас не растягивается. На подушке тоже мы все равно, как бы нам, какая бы у нас красивая подушка не была, и хочется на ней полежать, а не просто, чтобы она для красоты была, положить под спину, под шею. И поэтому нам нужно, чтобы наволочка наша не растягивалась. Можно, конечно, плотненько и сшить, но я вам говорю, я вот как-то не люблю яшить. Закончили мы с вами ряд. Это у нас четвертый ряд. Опять находим в наших воздушных петлях первых самую верхнюю петельку, вводим туда крючок, вяжем соединительный столбик. И в конце нашего вязания я закрепляю Просто одной воздушной петлей. Вот так. Вот получились у нас вот такой красивый мотив. Вот видите, вот пряжа, смотрите, уже другая. И размер тоже получился уже немножко другой. Я вам сейчас покажу для наглядности, как. Потому что вот даже если мотивы разные, петелек у нас количество одинаковых, даже их можно соединить. Только один будет прямо вот такой рыхлый, а другой прям будет натянутый, потому что у нас не хватит с вами расстояния между нашими углами. Сейчас покажу вам, как мы будем их связывать, сшивать. Начнем с вами сшивать. Ну возьмем вот эти, хоть у нас и немножко размера разные. Я вам покажу все равно вот на этом. Вот хвостик вот здесь вот мы обрежем. Здесь у нас хвостик торчать не будет. Если мы делаем наволочку, эти хвостики можно потом спрятать сюда или просто вообще их не прятать, а их видно не будет внутри. Так, мы складываем наши мотивы лицевой стороной друг к друг другу, выравниваем наши уголочки. Можно вот так сшить, так скажем, через край или туда-обратно сшить. Ну, вот у меня проблема с шитьем. Я буду просто связывать. Вот здесь, кстати, я ошиблась, неправильно вам сказала. Так, извините. Тогда можно будет еще... Можно, конечно, и так сделать, но вот я в конце... Вот видите, так на каком... Будет лучше видно вот на этом, наверное в конце я вместо вот этих воздушных петель вот этих, вяжу здесь 5 столбиков в дырочку с одним накидом. Такой же получается уголочку. Вот смотрите, вот он: 1, 2, 3, 4, 5. Может, вот на светлом будет лучше видно. Вместо двух воздушных петель я вяжу один столбик с накидом. Вот. Здесь я упустила этот момент. Можно, можно сделать и так, вот как у меня вот, на этом мотиве связано, можно здесь э, не закруглять. Можно сделать так. так. Ну тогда возьмем другие мотивы. Так, какие у нас? Ну, давайте вот эти возьмем мотивы чтобы нам было видно, раз тут у нас немножко, так скажем, бракованный, мы возьмем два других мотива. Складываем мотивы лицом, лицевыми сторонами друг к другу, мотивы с одной и с другой стороны к нам, изнаночной стороны. Находим вот из этих пяти столбиков, центральный, вводим в него крючок. И на втором мотиве мы также находим центральный мотив, и вводим туда крючок ввели крючочек в уголочек берем я вам буду показывать на контрастной ниточке если вы делаете одного цвета у вас мотивы значит вы такого же цвета берете ниточку которую будете сшивать или связывать если у вас разноцветная то подбираете какую-то оптимальную одну ниточку чтобы у вас везде все было одинаково захватываем ниточку протягиваем через оба мотива так что у нас тут зацепилась и закрепляем воздушной петлей подтягиваем ниточку потом вводим крючочек в следующую петельку одного мотива и в следующую петельку второго мотива захватываем ниточку вытягиваем и вяжем соединительный столбик такими соединительными столбиками мы Вяжем весь наш вот, вот этот край. Опять вводим. Они прямо вот расположены прям друг против друга. Тут уже можно, конечно, ошибиться, немножко там сдвинется, допустим, мотив. Тогда мы просчитаемся, и вот здесь у нас уже не получится то есть уголок в уголок. Тогда нужно немножко будет подраспустить и посмотреть, где у нас ошибка. Опять вытаскиваем, вяжем соединительный столбик связывается очень просто и легко несколько вот вы стежочков таких сделаете и поймете что все вот оно никуда оно не ни другое место оно не попадает оно попадает прямо в те петельки которые нам нужны сильно не затягиваем вот этот наш рядочек но и не расслабляем чтобы у нас не было ну дырочки так вот связываем до угла такими соединительными столбиками вот так вытяну покажу вам что у нас получается с лицевой стороны вот смотрите если это сделать контрастной ниткой то это получится вот так. Если вы бы сделали желтой ниткой, здесь было бы ничего не видно. И вы бы даже не, в принципе не увидели, где у вас шов. Можно еще сделать не соединительными столбиками сшивания, а столбиком без накида. Оно тоже хорошо. Вытаскиваем, вяжем столбик. Заодно можно здесь вот сюда спрятать Наши кончики кому-то может понравиться больше вот этот способ мы просто вяжем столбики с одним накидом так же как вставляем крючочек в одну петельку и в другую вот вот так у нас получается если здесь у нас был только вот здесь у нас как шов то здесь у нас получается вот так Отличия с правой стороны нет, совершенно одинаково. Видите, у нас отличие получается только с левой стороны. Шов, который мы делаем столбиками без накидов, он немножко будет погрубее. Но зато мы сможем спрятать вот сюда, вовнутрь столбиков, все наши ниточки, вот эти, которые, потому что здесь их будет очень много. То есть от каждого мотива будет вот такая ниточка. И нам нужно будет их спрятать. Если вам удобнее вот так сделать, делайте вот так. После вытого, после того, как вы, допустим, отпарите, вот этот шов также выровняется, как и этот. И он не будет у вас не торчает ничего. Вот у меня в подушке его почти не видно, что там есть шов. Я там подобрала ниточки. Так, сейчас попробую вам показать. Вот, они у меня разные. Я подобрала здесь так, растянуть. Вот видите, бежевая нитка сшивала у меня очень много бежевых квадратов и получается, что где бы я ни сшивала, у меня с этой стороны есть бежевый, бежевая сторона, то есть с желтой или с я вот с этой терракотовой сшивала, у меня все равно здесь есть бежевая сторона и поэтому бежевую ниточку я вот ее и не видно, что там шов и вот даже если я растягиваю его, там почти незаметно, вот. Вы просто подберите правильно цвет ниточек. Вот может быть, как у меня, допустим, получится у вас вот, вот таких мотивов много. И вы их вот раскладываете в шахматном порядке, да? А между ними, ну, например, ну, не знаю, зеленый. Любой цвет, какой вам нравится. Желтый тоже хорошо. И вот можно взять фиолетовую ниточку вот такую. И все вроде будет красиво и видно не будет. Или просто сшить, как вам удобнее. Когда я э, раскладываю, допустим, мотивы, вот сейчас вам покажу, разложила я мотивы свои. Так, где у нас еще желтый есть? Так, ну здесь положим, ладно, зеленый, потому что у нас нет других мотивов. Это мне просто нужно вам показать, так сделаем вот сюда и вот сюда разложили так вот эти мотивы отодвинем в сторону я сразу беру и вот допустим сшиваю вот вот эту полосочку всю сшиваю вот у меня вот лежат так лежат вот так мотивы я вот так сшила все и у меня получается вот я развернула, и у меня получается вот столько мотивов прямо вот. Уже полоска получилась. Потом я к этой полоске сшиваю вот эти мотивы. А когда вот сшила, сколько мне нужно, допустим, высоту, я начинаю их сшивать вот по этому краю все подряд, чтобы не отрывать каждый раз после каждого мотива, не отрывать ниточку, я сшиваю сначала, допустим, вот эту, вот эту, а потом сшиваю уже поперек. И оно получается у нас, здесь нам ниточку не надо отрывать, здесь мы не отрываем, и здесь вот так мы не, не отрываем. Нам, допустим, надо вот еще здесь продлить, вот так. И вот мы прямо по длине, так, беру самую длинную сторону и по ней сшиваю. Вторую вот привязываю уже вот к этим оттенкам. Не забываю, что мы их складываем друг к другу к лицу лицевой стороной друг к другу у нас всегда когда бы мы не сшивали у нас иглой или крючком у нас всегда к нам они повернуты изнаночной стороной а потом вот просто я беру как вот на этой подушке сделано я просто потом вот эти все мотивы когда у меня полотно получилось я вкладываю туда подушку мерю меряю что у меня все вроде в порядке и затем я подушечку убираю и делаю наволочку. Просто обвязываю вот так, столбиками без накидов. Выбираю вот так, вот где у нас. Вот здесь вот будет, видите, просто обычные столбики без накидов. Можно, конечно, здесь и какие-то еще связать и рюшечки, и веерочки, будет красиво. Если у вас она будет из более нежного материала связана, то будет красиво. Но вот здесь вот я уже думаю, что веерочки будут лишние. Вот, посмотрите, видите, как получается, вот он шов, он получается такой декоративный. Он не мешает. Он я свои подушки не делаю, э, не разрез и не делаю, как это сказать, замочки. Я просто, когда мне нужно ее вытащить, я распустила, вытащила, наволочку постирала, завязала тут. Э, ну, на уголочке завязала нитки, которые распустила. Налочку постирала, подушечку туда вставила. И обратно все это зашила край. И все. Никаких проблем. У меня все края будут совершенно одинаковые. Так. Ну вот, я вам вроде все рассказала. Надеюсь, что мой мастер-класс вам понравился. Если понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.